Добрый день дорогие друзья! Сегодняшний наш обзор посвящен четырехканальному видеорегистратору. Зорка Собственно, видеорегистратор. Передняя панель, кнопки управления, индикаторы, которые отображают работу самого видеорегистратора. С обратной стороны видеорегистратор. Имеем 4 разъема для подключения аналоговых видеокамер. Блок видеовыхода для подключения телевизора. Видеовыход для подключения монитора компьютерного. Разъем VGA. Достаточно хорошее качество обеспечивает этот разъем. Видеовыход HDMI на телевизор. Передает видео со звуком по одному проводу в максимальном качестве. А сюда подключаются микрофоны для каждой камеры. То есть первый микрофон, первая камера. Можно подключить 4 микрофона на этот видеорегистратор. А разъем Ethernet для подключения видеорегистратора в компьютерную сеть или вывода изображения в интернет. USB разъемы для подключения мышки и э, флешки для передачи видео или архивирования. Ну и собственно разъем для подключения питания, блока питания. Так, забыли рассказать, что видеорегистратор поддерживает подключение цифровых камер то есть видеорегистратору можно подключить две ip камеры или подключить 4 аналоговые камеры ну и как вариант совместной работы можно подключить две аналоговые камеры и две цифровые блок питания подключается таким вот образом камеры видеонаблюдения подключается сюда собственно мышка и пульт дистанционного управления. Следующее видео мы покажем, как управлять видеорегистратором, какое у него меню. Спасибо.